Здравствуйте, меня зовут Светлана Мостовская, я являюсь тренером и преподавателем школы БАДЗы Натальей Пугачевой. И сегодня наша команда презентует вам по вашим многочисленным просьбам астрологический прогноз по БАДЗе и на 2019 год в виде печатного и электронного издания объемом более 100 страниц. В данном астропрогнозе мы, естественно, рассмотрим общие тенденции 2019 года. Будет дан прогноз по каждому господину дня, то есть у нас существует 5 стихий э, и 10 господинов дня, в день э, которого каждый из нас рожден. То есть это наш, наш элемент дня рождения или господин дня. И, и для нас для всех пришел год земляной свиньи, но для кого-то это пришел год, э, предположим, денег и денег. Денег, друзей, детей, мужей. То есть для всех пришли разные энергии. Помимо этого, каждому господину дня пришли еще определенные символические звезды. А к каким-то господинам дня пришли еще и полезные божества. И кому-то пришли положительные энергии, кому-то пришли негативные энергии. В зависимости от этого тенденции года будут различные для каждого господина дня. В астропрогнозе также рассмотрено взаимодействие дерева Ян и приходящего элемента Земли 2019 года. То есть если где-то в карте у вас есть символ дерева Ян, то в зависимости от того, что, какой аспект жизни он для вас представляет, приходящий символ, дерева, приходящий символ Земли Инь, взаимодействовать с вашим деревом ян и могут быть определенные события а также будут рассмотрены символические звезды 2019 года для кого-то пришли символические символическая звезда предположим которая наделяет человека какую то в глазах противоположного пола и в такой год большой шанс встречать работу для серьезных отношений и надо в этом году Бывает где-то да, где на публике, чтобы познакомиться. А кому-то надо быть очень аккуратным своими юридическими делами, да, не вступать в какие-то судебные разбирательства, привести в порядок все бумаги, оплатить все штрафы. Кто-то может чувствовать себя депрессивно в этом году, не понимать, в чем причина. На самом деле просто пришла энергия, которая потом прекратит. Да, свое существование уже в 2020 году, и в 2019 просто надо понимать, что ну, вот такая погода на улице, да? ну, вот. надо каким-то образом себя вытаскивать да, из этого состояния. То есть ряд символических звезд, дополнительных энергий перечислен и э, дано описание, какие тенденции дополнительные могут быть в той или иной э, карте, да, которая содержит эти знаки. Также приходящий год свиньи, земляновец свиньи, сталкивается с земляной ветвью а, змеи. И если у вас в карте есть змея, в зависимости от того, где она располагается, в каком столпе карты, и самое главное, что для вас представляет змея, и что для вас представляет свинья. Предположим, у вас столкновение ваших денег и а, друзей, которые приходят в год свиньи. Да, это одна ситуация. Или же у вас столкновение друзей, которые в вашей карте и власти, которые приходят в год свиньи. Это немножко другая ситуация. Все эти ситуации рассмотрены как в астрологическом прогнозе. Также, приходящий год свиньи, земная, земная ведь свиньи, она входит в комбинацию самолоказания. То есть, если у вас уже в карте есть свинья или несколько свиней, то приходящий год образует эту комбинацию. В зависимости от того, где у вас стоят свинь, свинья или свиньи, и что для вас определяют эти свиньи, то есть, какой аспект жизни могут быть те или иные проблемы. Притом самое интересное, что самонаказание – это действие самого человека неправильное, которое приводит к такого рода негативным проблемам. Да? И в астропрогнозе рассмотрены эти ситуации, и зная, что к вам пришло самонаказание, вы просто должны понимать то, то что какие-то вопросы, какие-то действия вам перед тем, как совершить, надо подумать вообще, да, правильно я поступаю или нет. А также в астрогнозе мы, естественно, рассмотрим тенденции по романтической удаче, то есть есть группа лиц, так называемая, которые в госфинии могут устроить свою личную жизнь. Если вы одиноки, то супер, да, отлично, замечательно. Но если вы увидели такую тенденцию в карте своего мужа, то тоже это стоит взять на заметку. В пособии в астрологическом, естественно, рассмотрятся общие тенденции по здоровью, то есть какие могут быть проблемы болезни да, в 2019 году. Будут упоминания о беременности, да? но ну, опять-таки это все очень индивидуальные и здоровье, и беременность, но общие тенденции тоже будут даны, то есть некие такие да, вероятности. И э, каждый из нас рожден в определенной земной ветви, да, то есть кто-то рожден год обезьяны, кто-то рожден вот петуха, кто-то рожден вот тигра, и тоже дан прогноз, достаточно подробный по рождению каждого знака восточного зодиака погоды. Да, то есть тоже дано описание. Помимо астропрогноза, очень важную роль, естественно, играет фуншуй, в котором вы находитесь. И в данном пособии дан фуншуй прогноз на 2019 год. То есть даны неблагоприятные сектора в 2019 году, которые не стоит тревожить. Из-за этого вы сможете да, избежать каких-то неприятных событий, связанных с тем, что вы активировали те или иные сектора. Даны методы скажем так, нейтрализации негативных энергий. И ежели вы уже потревожили эти сектора, каким образом можно как разгладить сгладить это негативное воздействие. Также рассмотрены тенденции по летящим звездам в 2019 году. И, естественно, рассмотрены благородные 2019 года, активировав которые, вы можете улучшить свою удачу, и получить какие-то дополнительные бонусы. Надеемся, что наш астропрогноз будет вам полезен, но не стоит забывать, что достаточно большую роль играет еще и поведение человека. Да? То есть, зная тенденции, которые, которые уготовлены вам в 2012 году, вы постелить постелить соломки себе в каких-то ситуациях, да, как бы не, не, не, не вестись на провокации на какие-то, понимать, что вот эти вот энергии года склоняют вас к каким-то действиям, которые могут повлечь какие-то проблемы. Или же наоборот... Как бы... Удачное время для чего-то наступает, и вы должны воспользоваться этим временем, не упустить его. А, то есть астропрогноз э, он создает тенденции некой, некие, а вот как мы поступим, эта ситуация зависит очень много от нас, да, то есть от нашего личного поведения. И школа Натальи Пугачевой надеется, что год земляной свиньи будет для вас очень удачным. Желает вам здоровья, благополучия процветания лично вам и вашим семьям. Если вдруг вам понравился, если вы хотите приобрести астропрогноз, то жмите на ссылку под видео. Всего хорошего, до свидания, до встречи.